Всем привет! Вы на канале TrioPix, а это значит, что в ближайшие 5 минут вы увидите подборку упоротых фактов и курьезов, которые произошли в России или за рубежом. Итак, поехали! Самые странные вещи, которые падали с неба. Фекалии. В мае 2015 года в Ливиттауне, штат Пенсильвания, ничего не подозревающая семья отмечала 16-й день рождения своей дочери. По иронии, в момент разрезания праздничного торта с неба пошел дождь, но не простой, а фекальный. Пострадавшие говорят, что в тот момент в небе можно было наблюдать несколько пролетающих самолетов. Если это так, то возможно они и являются причиной странных осадков. ПАУКИ я боюсь пауков. Вы боитесь пауков. Да блин, все боятся пауков. 6 апреля 2007 года в провинции Сальта в Аргентине выпал дождь из этих тварей. Группа туристов, которые взбирались на гору в указанном регионе, отметили большое разнообразие свежевыпавших членистоногих. Причины возникновения паукопадов неизвестны, но такие случаи фиксировались еще в Бразилии, Флориде и нескольких других местах на планете. Марихуана. Сентябрь 2015 года, штат Аризона, США. Хозяева загородного дома обнаружили у себя во дворе 12-килограммовую упаковку марихуана. Упавший с неба тюк-дури пробил стоящий на газоне навес и разнес в щепки собачью будку, к счастью на тот момент необитаемую. Семья сообщила в полицию, где их проинформировали, что марихуана, скорее всего, была по ошибке сброшена из небольшого самолета. Обычно такие упаковки сбрасывают в чистом поле вдалеке от поселений. Шмаль была оценена приблизительно в 10 тысяч долларов. КОРОВА Представьте себе реакцию команды небольшого японского траулера когда в их посудине пробила дыру упавшая с неба корова. Пока команда поднимала упавшие челюсти, корабль затонул. Моряки были спасены отрядом береговой охраны. Власти не поверили в историю с коровой, и морячки были арестованы. Две недели спустя с японцами связались российские ВВС и сообщили, что инцидент с коровой имел место быть. Ничейная корова была обнаружена около военного аэродрома и погружена в самолет. В полете корова испугалась и начала носиться по самолету. Экипажу не оставалось ничего, кроме как освободить корову, сбросив ее с 9 километров. Иначе самолет неминуемо потерпел бы крушение. Конфеты. С 2 по 11 сентября 1857 года в Напе, штат Калифорния, наблюдался необъяснимый феномен. Город стал жертвой карамельного дождя. По описанию очевидцев, с неба падали кусочки этой вкусности, видом напоминавшие гусиные перья. Жители городка не растерялись и взяли сделать из конфетного дождя сироп на радость местных детишек. Кровь В июне 2008 года жители Чока в Колумбии были шокированы тем, что с неба пошел красный дождь. Капли дождя были очень похожи на капли крови, что насторожило и напугало местных обитателей. Пробы дождя подтвердили догадку – это была кровь. Местный священник, отец Кордоба, сразу же объявил, что это знак Господний, и людям срочно надо напокаяться. Сообщения о кровавых дождях встречаются с древних времен и наблюдались в разных частях света, например, в Италии и в Индии. Звездное желе. Звездное желе напоминает халцеобразную субстанцию, падающую с неба и оседающую на траве и деревьях. Существуют теории о том, что желе ⁇ это остатки от метеоритного дождя или недопереваренные останки лягушек и другой живности, которую выплюнули птицы. Однако ни одна из этих теорий не дает никаких исчерпывающих доказательств. Звездные желе находили по всему миру, начиная с Шотландии и заканчивая Австралией. Субстанцию продолжают изучать, впрочем, без какого-либо успеха. Бронеавтомобили 11 апреля 2016 года 173-я аэромобильная бригада армии США Проводила испытания новой системы подвески для сброса бронеавтомобилей Хамбис с парашюта. Во время проведения теста три машины сорвались с креплений и плюхнулись на землю прямо перед носом у офигевших «Джи К счастью, никто не пострадал. Червис. В июле 2007 года Элеонора Билл бодро шагала на работу в полицейский участок в городе Дженнинс в Луизиане. Переходя на другую сторону улицы, женщина заподозрила что-то неладное. С неба на нее падали большие спутанные клочья живых дождевых червей. Выяснилось, что в нескольких километрах от города прошел смерч, который предположительно мог поднять воздух червей вместе со слоем почвы и выбросить их на голову несчастной женщине. Однако никаких официальных объяснений не последовало. Надувная баба в апреле 2016 года рыбак нашел на берегу моря, по его словам, упавшего с неба ангела. Человекообразная фигура была принесена рыбаком домой. Добрый мужчина переодел ангела в свою одежду и даже каждый день менял их хиджаб. Жители маленькой индонезийской деревеньки действительно поверили, что приземлившийся гуманоид является ангелом и сообщили в местную газету о своей находке. Благодаря средствам массовой информации быстро выяснили, что так называемый ангел оказался сексуальной игрушкой в народе именуемой резиновой бабой. Представьте себе весь ужас и разочарование несчастных жителей деревеньки. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующих интересных топов. Пока!